Добрый вечер, дорогие друзья. Вы смотрите программу "Разговор по чесноку». Как всегда, в это время я, ведущий, и ведущий, Роман Полинсков. Сегодня у нас в гостях ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Сергей Иванович Янинг. Сергей Иванович, добрый вечер. Большое спасибо, добрый что вечер. нашли время прийти к нам. А напомню, друзья, то, что уже конец июня, и, как обычно, в это время вузы начинают приемную кампанию. Об этом мы сегодня и поговорим. Сергей Иванович, вы как являетесь ответственным секретарем нашей приемной комиссии. Вопрос, ну, начнем с легкого такого. Почему именно надо поступать в КФУ? Ну, вопрос, он, нельзя сказать, что очень легкий, mm -hmm. потому что на самом деле поступление в высшее учебное заведение это выбор будущей карьеры и жизненного пути во многом. И поэтому, конечно, надо выбрать такой вуз, который помог раскрыть все возможности, даже скрытые возможности, которые есть у любого абитуриента, скажем, молодого человека. Вот. Я считаю, что университет наш в течение 200 летней своей э, деятельности, он доказал, что это действительно уникальное, э, ну скажем, образовательное учреждение, высшее образование, множество талантливых людей закончил наш университет. И поэтому я считаю, что и в настоящее время он достоин того, чтобы сюда поступали лучшие. А какие специалисты сейчас востребованы на рынке труда? В какие институты больше всего поступают? Уже, может, какие-то заявки? Ну, вы есть? знаете, здесь не всегда можно провести параллель между востребованностью рынком труда mm -hmm. и желанием абитуриентов. Потому что мы всегда знаем, что очень много хотят учиться на международных отношениях, лингвистики, либо на юриспруденции, экономике. Но нельзя сказать, что это те направления, в которых остро... Сверху остро нуждается, например, mm -hmm. э, ну, реальный сектор экономики. Поэтому, ну, здесь более сложная, так сказать, вот парадигмы такое принятие решений, потому что на самом деле это складывается, это же престижность, э, это скала ценностей, которая, ну, формируется у родителей, у детей, и вот постепенно здесь Нужно сказать о том, что есть устойчивое мнение, что вот такие направления, они дают залог успеха, являются залогом успеха. Вот. Но вместе с тем, я бы сказал, что сейчас все более престижным становится, становится направление, где требуются действительно хорошие специалисты, например, в IT-области, математики, физики, у нас медики. Но тут, по-моему, комментировать не стоит, потому что Медицина – это для всех понятное, что mm -hmm. это очень востребованная, во-первых, и, во-вторых, это действительно очень нужная и очень важная профессия. Вот, поэтому у нас подготовка вот тоже дополнительно привлекает внимание. Но ну, и надо сказать о том, что, в принципе, наш университет для будущих бакалавров и специалитета, тех, кто после школы, например, поступает к нам, он предлагает 200 направлений подготовки вот, с профилями, поэтому выбор достаточно большой. И вот эти 200, они практически охватывают большинство сфер деятельности будущего. Вот, поэтому, поступая к нам и выбирая одно из направлений, потому что абитуриент он все равно как-то может реализовать себя. Тем более сейчас система у нас такова – что вы заканчиваете бакалавриат 4 года, и потом можете поступать в магистратуру еще на 2 года. Причем в разные направления. То есть вы закончили философию, но почувствуете, что вы не философ. Вы вполне можете пойти на юспруденцию, предположим. Или можете э, закончить, ну, предположим, гидрометеорологию и понять, что ну, метеоролог из вас не получится хорошее, или вам не так интересно, вы можете перестроиться и, и поступить например, на экологию, или на другие направления. То есть, вот два, два уровня образования позволяет более четко скорректировать ну, выбор будущей профессиональной деятельности. Угу. Это вот тоже важно. Раньше пять лет выбрал специальность, и все, и никуда. Сейчас все-таки 4 плюс 2 это очень важно. Для того, чтобы в 17 лет очень сложно выбрать правильный путь, определиться, потому что, ну, просто многие еще и плохо понимают, чему и как учат в университете. Такой тоже бывает. Ну, вот как раз ответили на следующий вопрос, потому что до сих пор некоторые ребят не понимают, в чем же отличие прошлого специалитета, который уже, ну, ушел практически сейчас, от, отличие его от бакалавра и от магистра. То есть, как я правильно понял, отличие в том, что можно будет исправить свой ход действий. Ну, отличие, во-первых, в том, что раньше вам давали одно мороженое, угу. а сейчас все-таки два. Пусть э, в разных упаковках, но это два мороженых. Поэтому два мороженых – это лучше, чем одно. Одно вы поели, вам оно не понравилось, например, а второе очень понравилось. Поэтому, на самом деле, двухуровневое образования – бакалавриат, предположим, и а Дальше второй уровень – это магистратура. Мне кажется, это неплохой э, ход, потому что э, в практике международные именно бакавриаты и магистратуры утвердились. То есть это не случайно, именно такое, два таких направления. А специалитет – это все-таки вы выбираете одно образование высшее и заканчиваете, и дальше уже идете в реальный сектор экономики. Уже никаких других, но, может быть, там кто-то пойдет в аспирантуру и все. А здесь выбор больше. Поэтому на самом деле вот эта система, она более, я бы сказал, такая демократичная. А как вы думаете, есть ли смысл идти на магистратуру на ту же специальность, где он учился на бакалавриате? Почему нет? Очень даже есть смысл. Mm -hmm. Потому что, например, для юриспруденции 4 года это недостаточно, чтобы ну, идти, например, в, ну, в суд, в прокуратуру. То есть все-таки у нас очень много выпускается юристов, поэтому государственные органы, связанные с этими направлениями, силовыми структурами, они стремятся к тому, чтобы к ним пришли наиболее подготовленные кадры. Естественно, четырехгодичная подготовка и шестигодичная с магистратой — это разные вещи. Поэтому у нас очень многие, заканчивая бакалавриат, например, Юрфака стремятся еще получить и магистерское образование. Тогда они уже не будут никаких иметь ограничений по выбору рода деятельности, ну, связанной с юриспруденцией. А как у нас обстоят дела с бюджетными местами? По сравнению с прошлыми годами их стало больше или меньше? Ну, у нас обстоят дела неплохо, скажем так. Угу. Казанский федеральный университет является одним из немногих вузов России, имеющим такое большое количество бюджетных мест. Общей сложности у нас 5300 бюджетных мест примерно, плюс еще нам где-то 250 обычно выделяют по гослинии для соотечественников и иностранных граждан, в основном это из стран СНГ. Поэтому на самом деле мы на бюджет реально, на бюджет реально каждый год набираем порядка 5500 тысяч. Uh -huh. То есть квотом закрываем? Да? Это не маленькие цифры, вот, это сопоставимо с Санкт-Петербургом, Московским государственным университетом Ломоносова. Mm -hmm. И таких вузов вообще, я бы сказал, наверное, как пальцы на одной руке. Mm -hmm. Их немного. Вот. Но есть крупные федеральные университеты, типа Южного федерального университета, либо Уральского федерального университета, но они сопоставимы по количеству вот, э, с нами. Поэтому бюджетных мест много. Вот, но это не свидетельство о том, что мы их с трудом закрываем. Слава богу, закрываем их успешно и с очень хорошим баллом. Например, средний балл э, ЕГЭ в прошлом году у нас составил 76,4. Если вы умножите на 3 в среднем, то получите почти 230 баллов. Угу. ВУЗы с таким большим количеством бюджетных мест и имеющие такой проходной балл, тоже научную форму, таких ВУЗов не так много. А какие институты у нас больше всего востребованы? Все-таки вы когда заходите в двойку, видите, наверное, в какой э, из ну, приемной комиссии значит, стоит большая требования? очередь? Вы знаете, вот в приемной комиссии, во-первых, у нас прием идет по институтам, uh -huh. технический старик каждого института представляет. И если вы в разгар вот, ну, числа тоже, 3, 4 или начиная после 27 июня и до 5 июля, самый пик. Mm -hmm. то увидите то толпицы будут везде практически у каждого института потому что в каждом институте есть привлекательные направления. вот возьмем институт физики например многих интересуют нанотехнологии и новатика вот. предположим mm -hmm. такие направления геодезия и дистанционное зондирование например Есть институт геологии нефтегазовое дело геология вот. то есть очень тоже такие привлекательные и институт химии химический институт. У нас раньше он как бы в сереничках был, а сейчас стал очень э, престижным. Почему? Потому что очень высокое качество подготовки химиков там, mm -hmm. прекрасная лаборатория, то есть оборудование. Но сегодня это оборудование ничем не уступает Московскому государственному университету имя Ломоносова. Вот поэтому, если вы пройдете, вы увидите везде очереди. Э, вот, казалось бы, новый институт, инженерный институт. Mm -hmm. Но мы посмотрим туда просто огромное желание поступать. Ребят, вот мы были сейчас на отборочное тестирование, проводили в странах СНГ. И полно желающих именно там учиться. В инженерном? Да, в инженерном институте. То есть э, там есть такое направление подготовки, как управление качеством. Uh -huh. И почему-то у них очень востребовано. Это соблюдение ГОСТов разных и так далее. Вот вопрос такой насчет Института фундаментальной медицины и биологии. Не отталкивает ли тот факт, что они еще пока не получили аккредитацию абитуриентов? Ну, вы знаете, вот вокруг этого много всякой спекуляции. Вот, на самом деле, э, спекуляции идут на уровне того, что кто-то поступал, но не смог там учиться. Угу. Вот, кто-то не поступил. Вот, и есть так называемая недобросовестная конкуренция, которая формирует такую негативную среду либо обиженных, либо так сказать, вот, недовольных тем, что появились конкуренты. Поэтому, должен сказать, что а, у нас восстановление медицинского образования в университете произошло не, недавно, то есть в 2013 году. Mm -hmm. То есть это только-только вот произошло. Вот. А все знают о том, что аккредитация всегда а, проводится только в случае первого выпуска. То есть если у нас выпуск будет мы получим аккредитацию. Лицензия на образовательную деятельность была получена еще тогда, в 2013 году. Тут никаких вопросов нет. И я должен сказать, что за эти последние три года огромный рывок сделан в развитии этого института. Вот. У нас не только собственно, учебные там подразделения, кафедры созданы, но у нас и клиники в составе университета, и большое количество врачей, вот. что вообще для большинства медицинских вузов это недоступно. Университет же в кратчайшие сроки решил эти вопросы. То есть, э, как бы, единый кластер образовательный и лечебный. То есть, и клиники в составе университета, вот, это же очень здорово. То mm -hmm. есть, и наука, и практика, они смыкаются, и в середине этого находится сам студент, который одновременно и учится, и приобщается уже ну, к практической деятельности врача. И все это внутри одного образовательного учреждения. Это очень важно. Угу. То есть получается так, что те ребята, которые у нас поступают на IFMIP, они сначала будут работать в симуляционном центре еще, который у нас Нет, есть. Нет, они... Что такое? Они не работают в симуляционном центре. Симуляционный там. центр это, – это как, э, ну, скажем, <laughs> центр освоения практики. На этом месте. Работают над это... собой, чтобы да, они Да, да, да, да. Там... Что такое симуляционный? То есть они... Прежде чем их доступят, допустят, живому, угу. так сказать, скажем, больному, вот, они Попробую должны... лечить манекены. Да, сначала. они даже там не манекены, а там же внутри, значит, программное обеспечение. То есть программы телен иные повреждения печени, варианты лечения, например, там или какие-то нарушения, там переломы костей. То есть там моделируют самые разные варианты и на этих манекенах, и они отрабатывают на них методику лечения. Причем все это выводится на мониторы, и одновременно они записывают все это. То же самое стоматологи. То есть там, конечно, создан этот уникальный совершенно центр симуляционный, который позволяет по-новому учить врачей. Уже по-настоящему -по с современными технологиями. Не как раньше э с градусником, так mm -hmm. и с трубочкой для слышания дыхания, вот, а уже совершенно на новой технологической основе. Вот, поэтому я думаю, что у студентов, которые поступают в этот институт, у них очень большое будущее, они действительно станут прекрасными специалистами в своей сфере. И уже на новой технологической, скажем, научной основе. Ну, такой подготовкой действительно должны стать. Да. Вопрос у абитуриентов складывается такой, то, что в чем отличие контрактной формы обучения от бюджетной? Ну, отличие прежде всего в источке финансирования обучения. Угу. Бюджетная форма обучения ⁇ это финансирует правительство Российской Федерации, то есть это ну, как бы государственное финансирование. Причем это государственное финансирование предусматривает не только затраты за обучение, но и также выплату стипендий. У нас выплачиваются академические стипендии. Но ну, у нас mm -hmm. разные формы стипендий. Но, ну, вот, в частности, самая распространенная – это академическая стипендия. И, э, в общем-то, вот эти основные привилегии, которые имеет бюджетник, то есть он учится как бы бесплатно и еще получает стипендию. Вот. А контрактник – это, э, скажем, студент, который полностью покрывает стоимость обучения но, ну, которая утверждается самим ВУЗом, исходя из нормативов Министерства образования и науки Российской Федерации. То есть, Москва определяет нормативы, ниже которых она, ну, как бы, на уровне которых она финансирует бюджетников. И контрактники должны, естественно, платить не меньше, чем государство платит за бюджетников. Понятно? Ну, а в этом году какие суммы, Ну, вот примерно? то же самое. но у нас разное. У нас есть от... 80 тысяч, предположим, нормативы, до 130 и выше. Разные значит, нормативы есть. Дорогое образование сейчас по, это в целом, это имеется в виду те, кто там большие затраты на расходные материалы, mm -hmm. там, где много практических, в том числе с химией, биологией, например, физикой связаны. Вот. Поэтому там с полевыми работами, там, естественно, образование подороже. Вот. Но, кроме того, университет еще сам определяет, исходя из конкурса, ситуации, где можно э, добавить, например, у нас mm -hmm. нормативы пониже, но фактически э, цены там соответствуют ну, другим группам норматив. Это связано еще во многом с конкурсом и престижностью. Вот. У нас, например, ну, самое дорогое образование – это медицина, например. Но это понятно, почему mm -hmm. там тоже... Много лабораторий, это расходники большие. Затем те, где люди готовы платить за образование. А это такие направления, где очень большой конкурс, в том числе на платное обучение, это экономика, юриспруденция. Там многие вообще не задают вопрос о стоимости обучения. Им нужно получить образование, именно то, которое они хотят. Вопрос еще такой, то насчет хотелось узнать. Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, то, что в этом году направление пиар, наконец-таки, получили свои бюджетные места, 5 бюджетных мест, а будут ли как-то с остальными? Десять. А, десять, да, все да. Да. Ну, видимо, По пять, нам не, не, не дают так, это а, раньше да. было. Десять бюджетных ну, мест, тогда, ну, но это все равно мало. Ну, вот. ну уже что-то. Да. А с остальными отделениями будут ли как-нибудь? но я должен сказать, что институт... Вот, социальной философии с наукой массовой коммуникаций вообще очень интересный сам по себе институт, потому что это, там много реорганизаций было разных, вот, это фактически политологический и с одной стороны это политологическое направление такое, а с другой стороны это скажем журналистское журналистика, то есть два таких ответвления, вот, у нас в истории университета журналистика она в разных формах была, присутствовала э, в историко-филологическом факультете, потом были другие там структуры и так далее. Были, да, были. То есть разные mm -hmm. были варианты. Вот. Сейчас это на, на сегодня тоже такой достаточно интересный институт. Я бы его назвал политологическим таким. Mm. Вот. Э, и э, именно э, и журналистским. Вот. Поэтому тут интересный. И в этом году, кстати, у нас большое событие произошло. Наконец-то университет получил лицензии на набор значит, на направление подготовки телевидения и медиакоммуникации. Это новые, значит, совершенно направление, которое вот у нас... Они раньше присутствовали внутри журналистики, как профили. Сейчас это самостоятельно. То есть, на самом деле, это позволяет университету расширить но и углубить уровень подготовки журналистов и в области электронных СМИ, например, и также в области телевидения, mm -hmm. вот, международной журналистики и так далее. То есть это очень радует, что такие возможности открыты. Сейчас и там даются и бюджетные места, хотя немного, но там, кстати, вот в основном платное обучение есть. Вот, потому что при очень многие привлекает именно гуманитарные эти направления и особенно журналистика телевидение. у нас особых проблем нет с набором именно на платное обучение здесь насчет ЕГЭ хотелось бы поговорить насколько сдают успешно в этом году уже в результаты известны но ну, вы знаете вот сказать насколько успешно Сейчас сложно почему mm -hmm. потому что на сегодня официально известный результат только по русскому языку вот кто-то хорошо сдает кто-то очень хорошо кто-то mm -hmm. ниже значительно того что они ожидали потому что экзамен это всегда при всей значит при всем уровне подготовки это известная лотерея ну бывает иногда человек то ли перенервничал, то ли болит, что-то у него отвлекается. Мало mm -hmm. ли всякие бывают ситуации, не в духе, как мы иногда говорим. То есть, на самом деле, экзамен ЕГЭ – это специфический такой экзамен, вот, и не всегда э, ну, получает те результаты, на которые рассчитывают. Поэтому, в целом, э, по сравнению с прошлым годом, статистика примерно близкая. Вот, никаких таких революционных, там изменений mm -hmm. нет. Потому что технологии уже отработана в основном. Вот. Уже второй год осуществляется ЕГЭ, сдача ЕГЭ под камеры. Я сам являюсь членом Государственной комиссии Республики даштан И вот часто бывает, не часто, но иногда бывает конфликтная ситуации, показывают. Mm -hmm. То есть практически сейчас с любой точки России, там вообще из Москвы, можно наблюдать весь процесс сдачи ЕГЭ. Каждая аудитория, везде кто как себя ведет, все это записывается. Если, скажем так, нервничает или подозрительно ведет себя школьник, то его могут подойти, проверить по команде даже откуда-то, там общественные наблюдатели. То есть, на самом деле, сейчас отработан довольно здорово, отработан технологии вот этого контроля за объективностью ЕГЭ. Вот. Поэтому это радует, потому что, на самом деле, тем более объективно будет экзамен проводиться, тем будет понятней, что и объехать, и обойти бездельнику не удастся. Uh -huh. То есть надо будет заниматься. Вот. То есть другого варианта нет. Это очень важно, вот. потому что престижность ЕГЭ – это формирует соответствующую среду и отношение к учебе. Вот. Чем лучше ты сдаешь ЕГЭ, значит, ты престижней, uh -huh. вот. ты поступаешь в хороший вуз. Поэтому в этом году, я думаю, мы ожидаем, Картину ну, примерно такую же, как и в прошлые годы. Вот, хотя у нас там были всплески и, и не всплески. Вот, По-разному было. И надеемся, что именно хорошие ребята с хорошим результатом придут к нам. Но у нас средний результат по республике обычно бывает где-то 40-50 баллов. Вот в этой. Mm -hmm. ну вот, а мы набираем, соответственно, если на бюджет на первый курс очно, Посчитайте, вот мы набираем где-то в пределах 75-80 баллов. То есть, посмотрите, mm -hmm. то есть в среднем в два раза лучше, чем по республике. То есть мы все-таки отбираем лучших. Ну и не только с республики, у нас третья часть, каждый третий, это за пределами республики Татарстан, это из Приворского федерального округа и других регионов. Стоит ли полностью доверять именно этому результату? Потому что списывание все равно никто еще не отменял. Ну, вы знаете, Возможно. Вот давайте так. Мы только приехали сейчас из Ташкента. Угу. Каждый, ну, уже несколько лет, с 13 -го года мы там проводим вступительные испытания в, центре, в Российском Центре науки и культуры. Ну, Россотрудничество, скажем так. Ну, посольская структура. Угу. Там многие вузы проводят. И мы в этом году проводили и сделали так, что мы не просто проводили тестирование, то есть они писали письменные работы, mm -hmm. но еще и проводили собеседование, то есть глазу на глаз. То есть одно дело можно было списать или что-то там попытаться mm -hmm. сделать, но мы построили работу таким образом, что практически мы там несколько дней писали, и каждый день были новые варианты. То есть утечки практически не было, и мы получили чистый результат. Mm -hmm. То есть те, кто с головой, они написали хорошо, списать было невозможно. И вот э, ЕГЭ, оно именно по этому пути движется, то есть э, там индивидуальные задания, которые раздаются на каждого школьника, то есть у соседа другие. Вот это видеонаблюдение, контроль, это проход через э, значит, металлическую рамку, чтобы вы не проносили телефоны. Сейчас наличие телефона даже не включенного, uh -huh. но если он обнаружен при ребенке, то это основание его удалить с экзаменов и аннулировать результат. А если он еще пытается что-то делать, естественно, это уже криминал довольно серьезный. Uh -huh. Вот поэтому э, я считаю, что в настоящее время для подавляющего большинства э, ЕГЭ становится реальным. Вполне э, индикатором Уровни подготовки. Я не хочу сказать интеллекта, потому что измерить интеллект – это очень сложно. А вот реальный уровень подготовки ну, по госстандартам, которые приняты для школ, например, это вот и есть. Ну, у нас осталось не так много времени, поэтому предлагаю сейчас быстренько пробежаться с вопросом, которые мы нашли на форумах. Сейчас mm -hmm. уже начинают ребята писать. Я, с вашего позволения, их буду зачитывать. Это первый вопрос. Что делать школьнику, который средний написал ЕГЭ и хорошо справился с внутренними экзаменами, но баллов на бюджет ему не хватает? Идти на контракт или на другое направление? Ну Вопрос такой странный, потому что ЕГЭ... Мы всех набираем по ЕГЭ. Угу. Не по ЕГЭ набираем только тех, кто поступает на творческие направления подготовки, единицы и профессиональные подготовки. Ну, например, у нас это будет дизайн, например, рисунок. Вот. Или журналистика, творческий экзамен по журналистике. Mm -hmm. Вот это исключение. А все остальное идет по ЕГЭ. Поэтому какие-то другие испытания тут не предусмотрены для подавляющего большинства. Они представляют ЕГЭ только на это, но не рассчитывают ни на какие внутренние экзамены. Вот. Это одно. И если ЕГЭ неважное, то, конечно, рассчитывать на бюджетное место сложно. Потому что в процессе м, сдачи вступить в испытания, мы даем сдавать эти испытания только тем, возможность, кто по закону имеет право. Uh -huh. Школьник, получивший аттестат, по закону должен давать только результаты ЕГЭ. А внутренние испытания – это СПО, среднее профессиональное образование. Либо это иностранцы, либо это инвалиды, которые постоянно здоровья не смогли сдать. ЕГЭ, вот им предоставляется право внутренних испытаний. Вот и все. Поэтому, если не неважно ЕГЭ, то результат однозначный. Если удовлетворяет нашим требованиям, то мы предложим контракт никаких вопросов. Вот, допустим, такая ситуация. Два школьника, один призер Олимпиад, другой набрал достаточное количество баллов по ЕГЭ для бюджета. Кому отдадут приоритет место? Ну, приоритет там тоже Олимпиадник у нас абсолютные, скажем, приоритеты имеют победители Всероссийской Олимпиады, так называемые Всеросы. То есть пятый заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. Это получить такой диплом, это заветная мечта, естественно, детей, потому что он открывает путь, либо прием без экзаменов, то есть мы в системе ставим 300 баллов сразу, угу. то есть 100 баллов покажем предмету, засчитываем, либо это, значит, если он поступает не по профилю, то по тому предмету, который у него есть, Олимпиаду, может, 100 баллов мы ставим. Вот. Это, безусловно, Олимпиадник. Если он победитель Всероссийской Олимпиады и идет по профилю, естественно, он автоматом фору любому дает. А, ладно, идем дальше. Следующий вопрос. Играет ли роль наличие золотой или серебряной медали из школы при поступлении? Я должен сказать, в этом году, безусловно, играет. Что-то Последние годы какие-то эксперименты проводили. То отменяет медали, то восстанавливает вновь. Я считаю, для средней школы обязательно наличие медали должно быть. Она не случайно в 19 веке была введена, медаль, как высший знак отличия для очень хорошо успевающих и способных детей. Вот. В этом году ну, науки РФ официально значит, предлагает а, в индивидуальных достижениях обязательно учитывать результаты вот, аттестата. Аттестат в прошлом году с отличием назывался, а в этом году это аттестат э, с медалью. Угу. То есть мы 5 баллов наш университет дает тем, кто получает аттестат с медалью, вот, а 5 баллов это не так много, то есть не так уж и мало, если в целом, если они хорошо ЕГЭ сдают, это дополнительные форы. Вот. Но у нас еще есть и за наши региональные предметы Олимпиады университетские, Павловская научно конференции школьников. Мы тоже там 2 или 1 балл даем за участие в этих мероприятиях. Это делается для того, чтобы поощрить э, участие школьников в мероприятиях, проводимых самим университетом. Еще один вопрос. Сколько еще будет длиться специальное предложение для крымчан по поводу отдельных мест на определенные направления? Ну, вы знаете, в этом году у нас, собственно, это уже третий год, с 2014, 2015, 2016 года, значит, предоставляется особые права, это связано с тем, что Крым вошел в состав Российской Федерации, естественно, система образования там немножко отличалась угу. от действующей в России, она перестраивается, и поэтому, чтобы э, поставить, ну, как бы поддержать, вернее, крымских выпускников школ, вот, дать им возможность на равных конкурировать, вот для этого были введены квоты. То есть, каждый ВУЗ выделяет определенное количество мест в зависимости от КЦП, которые у них есть, и на эти места объявляется набор только крымчан. Вот. То есть они, если, например, там место по геологии мы выделили одно, вот, там, предположим, три заявления будет, Они могут либо результаты ЕГЭ представить, и у кого будет более высокая ЕГЭ, они пройдут. Либо они могут внутренние испытания сдают тоже по результатам. То есть все зависит от того, какое количество баллов они набирают. То есть они конкурируют только между собой. Угу. То есть они тоже отдельной категорией считаются? Конечно. но ну, такая же, как вот особая права, mm -hmm. кто имеет, те типа инвалидов, сирот, вот они. Такая же конкурсная группа. Но на самом деле практически мы набираем не более 20 человек, то есть это не очень небольшие группы. Mm -hmm. Это связано с тем, что Крым э, у нас особенно никогда находясь в составе Украины, он не попадал в поле зрения нашего университета, и крымские школьники, они не часто поступали в университет. Mm -hmm. Это, я бы сказал, единичный случай только. Ну вот, а сейчас как получается? У крымских ребят больше уже интерес идет к КФУ? Ну, вы знаете, за, за из года. года в год да, немножко на, начинает набирать. Вот. Э, желающих больше становится. Но, опять-таки, массового такого наплыва нет. Если мы uh -huh. нам разрешили там проводить, вступить на испытания, конечно, мы набрали бы там, может быть, и 100, и 200, и 300. Без вопросов. Потому что а большинство крымчан сдерживает сама процедура. То есть они обязательно вступить в испытание должны сдавать здесь. Если они внутренние испытания сдают. Если ЕГЭ, то да, они дистанционно. Но многие еще у них, кроме ЕГЭ, вот внутренний сдают экзамен. Это, конечно, сдерживает, потому что не каждый соберется лететь в Казань, но с неизвестным результатом. А вдруг он провалит экзамен. Ну, да. ну и добавок еще... Вот. Вот это Транс вот сокращение. Если бы мы, мы там на месте проводили вступительные испытания, нам было, было бы, конечно, проще все это сделать. А планируется такое, нет? Ну нет, мы в данном случае не можем сами по себе планировать такие вещи, mm -hmm. потому что все, что связано с приемом граждан Российской Федерации, жестко лимитируется и а, форматируется Министерством образования и науки РФ России. Mm -hmm. Только... Министерство, вот, наш учредитель, вправе принимать такие решения. Ну, то есть если дадут добро, то. Да, если они разрешат, да. то никаких проблем. Но, скорее всего, такого не будет, uh -huh. потому что Крым в ближайшие годы перейдет на ЕГЭ однозначно. Вот. И скорее уже будет всего, наверное, со всеми скорее всего, наверное, уже с 2017 -го года uh -huh. таких особых год не будет. Пожелайте что-нибудь нынешним абитуриентам, который уже вот, э, на пороге того, чтобы получить свой аттестат и идти прямиком в приемную ну, комиссию. Я должен сказать, пожелать собственно, два пожелания. Первое – это завершить успешно сдачу ЕГЭ. Mm -hmm. Она еще продолжается. Вот. Это первое пожелание. И второе пожелание – это э, выбрать именно тот вуз, э, с которым вы свяжете свою будущую судьбу, возможно, и карьеру в будущем. Вот. И я думаю, что Казанский университет – это тот университет, от которого стоит выбирать. Угу. Хорошо, большое спасибо. Ну что ж, друзья, на этом наша программа подошла к концу. Я напоминаю, то, что гостем у нас сегодня был ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Сергей Иванович Аненко. Сергей Иванович, большое спасибо, то что вы пришли к нам, рассказали нашим абитуриентам уже, что здесь их ждет, как поступать. Но ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. Присоединяюсь к вам, Сергея Ивановича. Удачи вам терпения и надеюсь вы успешно сдадите экзамены и мы уже увидимся с вами здесь в казанском федеральном университете ну что ж всем спасибо пока еще увидимся